По сути, да. мы, мы сталкиваемся с этим постоянно, то есть вот уровень генплана сейчас, он очень в этом плане опасен, потому что он примет решение, в соответствии с ним начнут заприниматься следующие решения, выстроится вот эта цепочка документов, в конце которой будет уничтожение, например, все природного объекта. В И все будет в рамках, в рамках закона. Мы вас в рамках закона, да. я понял. Да. Я вот теперь после этого дикого, оказывается не совсем он дикий, вопрос возвращаюсь, если кто-то, может быть, обратил внимание, вот.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 А во многих территориях вообще практическое озеленения нет, Но весь центр есть. практически вообще без озеленения. Что там у нас есть? Лицкой садик, Эрмитаж, yeah. там Черное озеро и все. Да. А вот эту задачу Гимплан вообще не went. пытается решить.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 зеленых территорий. Так, в городе. давайте уточним. Вот И при что этом имеется в виду 50, 50 процентов территории, территории должно города. быть города зелеными насаждениями. Да. Именно так, да? да? да. А, Все туда входит, а, но при этом, видите, еще важно, чтобы эта зелень была более-менее равномерно распределена по территории, а не у -у -у. то, что у нас основной массив зелени это массив Любяжева. Ну да, легкий даже дышать.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 Рощина, Гаврилова. Ну, этих проблем много. Сейчас Более как раз раз вот вот точек, да, району. Давайте городе. посмотрим один маленький сюжетик. Я думаю, наша Мансуровна здесь а, впрямую это касается ее прошлых битв.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 И там была аппликация такая, что вот здесь будет парк разбит.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 В данном случае какую историю вы вспоминаете? Потому что истории, много было, много, истории, да, да. истории было много. Выберите себе на В 2007 год, мы, когда мы проводили инвентаризацию, в Новосовинском районе было озеленение процентов 8-10 по разным меркам, когда мы оценивали. То ну, есть на голый район очень был, плотный да. район с очень значить, со значительным количеством населения, это один из самых густонаселенных районов, было всего вот, по разным меркам у нас от 8 до 10% Звук степени поберечь. озеленения.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 сразу, хотя могла быть обойти, нет. Ну так вот я просто продолжу, что строительство, застройка территории Новосовенского района в Пойме реки Казанки 2009-2011 годах по нашим подсчетам оценка экологического ущерба составляла, причем это мы официально считали для проектировщиков составляла порядка, вот дай бог память, три или более, три с хвостиком миллиарда рублей, не миллионов.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 4-5% степени озеленения. И это та самая полоска улицы Гаврилова, с которой жители бьются. Uh -huh. И это крохотный парк Победы с, с чахлами, скажем так, ивниковыми зарослями. Да? То есть это не леса, это просто небольшие кустарочки идут. Вот. И, собственно говоря, два озерка, там еще у нас есть Чайковые озера, где тоже есть озеленение, вот тоже такое же чахлое. Около седьмой больницы. Вот а. это все озеленение Новосавинского района. Я сама житель Советского района, мне не безразлично, чем я дышу. Mm. Понимаете? Совершенно Мы с вами земляки в этом числе Мы сейчас. земляки, да. Спасибо, написан Мансур. Там еще предусмотрен мост по генплану на новаторов, на русскую Швейцарию. У нас будет мост проходить через, насколько понимаю, через сады. И уничтожается не сколько даже зеленой территории, родники вот, вот это водное пространство там уникальные родники, да, текут. И я сейчас один момент только скажу: у нас, помимо вот новатора, о, помимо Казанки, есть еще проблема Нокса. Она никак в генплане не отражена, хотя Нокса входит, насколько я понимаю, в Куйбышевское водохранилище. Да? Мы эту воду тоже пьем. Вот а, Нокса у нас тоже активно застраивается по территории всей Казанки, вместо того, чтобы там появились экологически набережные, велосипедные. Уже были, да, диспуты по поводу да. Ноксинского спуска, Ноксинского Нет, леса были. Да, только... Они даже не были связаны с этим проектом да. Генплана. Безотносительно этого проекта были уже выступления. Я, я не только о, о Ноксинском спуске, я о, всей, о всем протяжении реки, которая проходит через значительную часть территории Казани. Плюс еще река Киндерка